Стрелки часов судного дня остановились за секунду до полуночи. Ядерная катастрофа была предотвращена заговором магнатов. И казалось, что вот-вот наступит эра всеобщего счастья и свободного доступа к технологиям. Но всемирное правительство продержалось меньше двух лет. Так начиналась эпоха перерождения. Так строился наш мир глайдеров и небоскребов, инфопространства и имплантов, мир грехов и страстей. Рискнешь ли ты взять на себя ответственность за свою жизнь и судьбу, бросив вызов кремниевым богам небес Сан-Анджелеса?